Завтра, не знаю еще как я приеду, на чем приеду, то ли с великом, то ли пешком, не знаю еще, надо подумать. Вот. Но завтра поеду на поиски каменного цветка, кобыли головы и там еще куча всяких скал. Всех приветствую, сегодня 4 ноября, снова еду в сторону Крыманских скал это вот то место где я закончил съемку сегодня я на большом, широком хочу сейчас сходить на Теслу быстренько подняться посмотреть как она там очень уж она в прошлый раз мне понравилась фоточек еще сделаю вот а так сегодня задача найти каменный цветок если я вообще туда куда то проеду то у меня передок отключен гребет только задняя ось вот камушки стоят на месте все ничего никуда не упало сейчас быстренько вокруг обойду там с той стороны хочу фоточку сделать раз лучи солнца туда. Ну, в общем пару фоточек сделал продолжаю движение дальше сейчас мимо ядского дыроватика и где-то в, ну, в сторону карманских скал, но мне надо, по идее, ниже. Я хочу сегодня найти каменный цветок. Вот И еще там есть некоторые скалы, я их на карте себе отметил. В общем, не знаю, докуда доеду, проеду, там дальше, может, и пешком пойду. Ну, видно, сегодня тут нормально так народу прошло. Машины там стоят. Вот. Дорога пока вроде адекватная. Нормально так все подморозило, хотя на следующие дни там обещают плюса, все это раскиснет, растает. Что сегодня, наверное, лучше, хорошо, что сегодня подморозило, Тот пока что тут ехать так себе. Так, вот я приехал до первой отмеченной точки на карте, там сейчас поставлю фоточку, покажу. Где-то тут находил я в интернете там какие-то картинки, скалы. Ну, что-то я сейчас тут ничего пока такого не вижу Ну, может быть, вот на горочку подняться Или здесь, в лесочке где-то Сейчас посмотрю Если найду То поснимаю, если нет То мне, по идее, надо вернуться и дальше ехать А, на самом деле я не туда ходил Сейчас уже возвращался к машине Сквозь деревья вижу вон там какие-то камушки Видимо, все-таки А я-то отметил здесь А оно все вон там получается ну, окей, сейчас туда схожу, значит. Ну, вот, наверное, это то, что я видел в интернете. Не очень большие камушки. И вон там еще. Такая маленькая грядка. Ну, ладно, что, надо все равно обойти. Может, там, с той стороны. Что-нибудь интересненькое. В прошлый раз я тут был, получается, полторы недели назад. Снега не было, тепло было, красота. Сейчас ноль. И снега подсыпало. Вот такой вот навесик. Сейчас схожу еще вот до того камушка, посмотрю что там, и двигаемся дальше. Ну вот и этот камушек он значительно меньше. Сейчас подкорректировал немножко камеру в плане цвета передачи, что-то все синюшное было, вроде получше. Вот тоже такой слоеный пирожок. Ну, как бы ничего интересного тут я не вижу, так что смысла целенаправленно сюда ехать нету. Такая характерная грядка, как обычно. Ну, все. Ну, все, в общем, это... Иду к машине, еду дальше. В общем, все, еду в сторону каменного цветка. Сейчас вот охотнички мне тут встретились, подсказали, что тут, в, в этом районе больше... Ничего интересного нет. Вот, так что сейчас тут у меня поворот налево и уже недалеко будет каменный цветок где-то. Итак, вот я подъехал к ручью и уже вижу вон там, вон там наверху плохо видно на эту камеру. Надо, надо основную брать зумом. Камушки. Сейчас где-то тут, тут надо машину тогда мне поставить и все, и уже можно подниматься. Так, ну все, тачку я засейвил. Подниматься мне надо, сейчас я посмотрел проще вот там. Там как бы так она полога. Даже вроде какая-то тропиночка есть. Вот, вон там, вон видно уже камушки. Ну вот, все, зашел я на гребень. Там вообще сбоку тропинка шла, я чуть-чуть до нее не дошел. Раньше свернул в лес, надо было немножко по дороге чуть пройти дальше. Вот. Все, сейчас пройдусь, тут посмотрю что-то интересного. Сейчас тестирую ветрозащиту. Купил на Ой, скользко. Блин, скользко, скользко. Что-то мне не очень понравилось, как в прошлый раз мне звук писался. Шумодав как-то очень неадекватно. Вот уже интересненькое начинается. Камушек придавлен большим камушком. Так, тем мне тут пройти-то? Так, так, так. Здесь все-таки, наверное, слева постараюсь обойти. Угу. В общем, надо как-то забираться наверх. Так. Опасненько сейчас, все скользко. Ну ладно. Оп. Так, дальше куда? Сюда надо как-то. камушки разрезаны как это пирог этот вообще треугольником так ой он шатается он шатается, обалдеть я стою на нем он качается Так. Как-то надо ведь туда пройти. Ух ты. Крутяк. Там где-то внизу охотники уже слышу их. Так, ладно. Надо. <с -2> Забавно, так это. Треугольником так отрезано. Все, иду сюда. Сейчас надо как-то аккуратно. Блин. Опасненько все это, конечно. Схватиться-то там не за что. И обходить тут получается. По дебрям. Неохота. Есть вот отсыпь какая-то, может на нее наступить. Так, березка, стой. Я за тебя подержусь. Так. Оп. О, я уже здесь. Так, дерево. Оп! Привет. Так, дальше. Ну, дальше, в принципе, все уже прошел. Опа, все. Шикардос. Вон машина стоит. Ну все, сейчас пройду. Там вон камушек висит. И туда он. А, вон там еще скалы. Так, ну ладно. Пройти придется все посмотреть. Да, сейчас со снегом-то все это медленнее будет получаться проходить. Так, что у меня уже батарейка одна садится. Что-то быстро как-то. Приехали мне батарейки на no, Так, Все. В запасе есть еще две батарейки. А, хватит мне их, не хватит. Такие тут тоже расщелины интересные. ведет эта улочка Ух ты. крутяк тут кстати тропа тропа куда-то уходит туда вот дима вот натискала наверное что ли так ладно дальше уже как-то оно так на спад уходит скала вот это имеют гребень и видимо вот туда можно пройти на те ладно подумаем что делать солнышко сегодня вообще радует Ветер поднялся. Сейчас как раз ветрозащиту и посмотрим, как она будет. Дома послушаю звук. Так, ну тут мне не пройти уже. Не пройти никуда. Если только вниз спускаться и по этой расщелине. Но ну, тоже смысла не вижу. Все-таки спущусь вниз вот сюда, вот там снизу скалу эту посмотрю. И пройду вот сюда. И, наверное, вот как-то к тем скалам. И, и наверное, здесь все. Наверное, слишком много слов Наверное Блин, да как вот тут, тут на жопе приходится Опа Не, со снегом Все это значительно замедли... замедляется Передвижение по этим всем Камням Так Все, вот здесь сейчас пройду Оп-оп-оп сбоку на все это глянуть, там где-то камень висел я с дороги его видел еще от машины что он прям так висит, или это вот этот наверное был скорее всего а, да ого, ничего себе как они друг другу мешают обалдеть В общем вот это вот дерево я сейчас только заметил, оно в трех местах соприкасается со скалой. Раз, два и он там наверху три. Ну, в общем такое у них против, это, противоборство, прям противостояние дерево и скалы. Но растет, не сухое ничего. Ладно, все, иду дальше, сейчас пройду. сюда вот. Смотрю, что там есть интересного. Если ничего, то отпускаюсь к машине. А, ну и туда надо еще сходить. Так, как мне тут добраться, чтобы не упасть? не, не смог. Ну, там надо. все вот уже здесь тут вот видимо как бы тропа какая-то прослеживается но может быть это не точно, постараюсь здесь пройти сейчас Оп. ну да, как бы тропа так, все, вот подхожу я к этой скале по идее тут вот дорога вообще сюда идет и там вон я вижу беседка. Вон там какой-то грот. Ну, или какая-то такая вот туда ниша. В общем, сейчас подойду. А, там еще камушки. Что-то я засомневался, машину я закрыл вообще или нет. О, -о, О, кто ты, что ты какие-то вот тут не одна беседка две или что это не беседки есть еще кормушки делают для зверей Сейчас посмотрим что это такое мой домики какие-то туда скала а, нифига Обалдеть. Ничего себе. Прикольно. Копченый камень. Вырезано прямоугольное. Видно, пилой вырезали в камне. Мангал. Обалдеть, а это зачем? Это что, баня что ли? Шалаш? Так, тут был. Но не сегодня. Ну да, походу баню строят. Ха. Нормально так добротно, свеженько все. Так, Там, Кстати, печка Сейчас туда загляну тоже Сейчас скалу обойду Я-то сюда ведь Из-за из скалы пришел Мне как бы все эти блага цивилизации Ну необычно, интересно Так Кто сюда ходил, зачем сюда ходили Блин, прикольно Ладно, я сейчас здесь вот так вот С этой стороны пройду Здесь можно наверх забраться но если честно не очень хочется камни скользкий снег дрова сухие сковородка даже есть такая интересная стояночка здесь вот такие как это как копыта камень выкрашивается Внизу. Обалдеть Здесь хочу пройти по, по кусочку лета Ну вот так вот видимо кто-то ходил потому что следы такие уже подтаившие не свежие проверяю камера снимает или нет Это экран выключен плохо вот на экране, вот, ну, вот как с моей стороны вообще не видно что там снимается, не снимается ветрозащита еще одета сверху тоже, индикатор не видно, только пере передний да, здесь вот такой закуток интересный очень обалдеть, здесь вот так вообще можно вот и от дождя спрятаться Крутейше. Прикольно. Все, и вот поднялись прямо к домикам. Фоточку надо бахнуть. Такое место мне очень понравилось. Так, ну что, дальше идем сейчас. Заглянул в домик, все-таки интересно. Как, как там обстановка? Дрова все есть. На улице минус два. Так, дратуйте. Ух ты. Печка нары. Крутяк. Ну все, так это достойно. Чистенько убрано. Зашибись. Ладно, все. Все, иду сейчас туда вот еще. Зайду там посмотрю. И, наверное, здесь все, надо к машине идти. Что-то у меня сомнение, что я ее закрыл, не закрыл. Нет брелка с обратной связью. Обычный стандартный брелок. На нем ничего не показано. Залезу, посмотрю там вдаль. Ой, камушки туда он уходит. Блин. Ну ладно, что надо пройти, значит. Здесь следы, видимо, оттуда кто-то ходил. Вот а здесь вот тропа. Тропа. Ну, этот домик в тропах. Так. Ну все. Дальше вроде. Ну он... Туда уходит гребень? Но что-то там я такого уже эпичного не вижу. Или все-таки пройти еще? Сейчас я тогда вот здесь вот буду спускаться и к машине. И там надо будет где-то смотреть, как мне дальше ехать. То ли направо, то ли налево. Там же развилка. Место интересное, мне очень понравилось. Скала интересная. Так, где лучше то лучше-то? Ну да, все, вот. Больше ничего нет интересного. Хотя вот туда еще, может быть, имеет смысл прогуляться. Но я пойду в машине. Потому что, может быть, там вот дорога, если идет, проехать там. Если же там что-то будет видно, то еще сходить. А так, ну тут вроде я все прошел. Ладно. Будет что-то интересное, еще включусь. Так, все, я в машине. Сейчас посмотрел по навигатору, все-таки мне надо направо уезжать. Хотя я туда прошел, когда первый раз, там вообще наката не было. Накат идет туда, вот в ту сторону машину. Две машины прошли. Ну, попробую, сейчас туда проеду, докуда доеду. Машина все-таки была закрыта. Так, ну, в общем, я тут проехал недалеко. Машину пока тут оставляю. Ребята тут встретил на мотике. Сказали, что туда лучше на машине рисоваться. соваться. Потом просто оттуда не выйду. В общем, сейчас тут уже рядышком иду пешочком пройду. Ну, ну, да, тут такое уже. Я не знаю, правда, может быть, в ту сторону можно выехать. Так, в общем, тут вот уже я так понимаю, тропинки начинают расходиться. Сейчас сюда вот сразу зайду посмотрю что тут есть ребята едут туда на избушку сейчас вот видимо с ночевой так нет что-то тут наверное рановато тут по лесу -то ходить бродить все-таки сейчас обратно на дорогу по дороге тут уже недалеко остается до да, каменного цветка вот Ну да, в общем, я тут спустился. тут Одна только вот эта горочка что стоит. Если я бы с нее спустился, все, машина бы точно тут осталась. Ну, в смысле, выезжать только в ту сторону мне. И там тоже непонятно, что. Ну, в общем, я так понимаю, тут же есть заезд еще с той стороны. То я-то здесь поехал. Ну да, тут, короче, я бы тут прилип. Ну не, я бы и не стал, конечно, спускаться сюда. Пошел бы сначала, посмотрел. Ну, мне тут без переднего моста нечего делать. Ладно, иду сейчас. Где-то рядышком. А, вон уже камни вижу я, по-моему. Да-да-да, вон они камушки. Все, рядом еще сейчас дойду уже. Ага, вон скала. Блин, шикардос. Шикардос. Ой, обалденно. Надо успевать, пока солнышко еще светит. В свете солнце. солнца. Скалы. Там люди костерчик жгут, крутейша А он я уже вижу сам каменный цветок, вот камушек посерединке кадра. Но чтобы его, ну как бы полностью, так вот он, как, как, как сказать, раскрылся, надо определенный ракурс опять же выбрать. Ехать сюда смысла нет вообще с этой стороны, тут не подняться просто. На квадрике только если. Все, вот он. Это каменный цветок. А скала на карте называется Кобыля-голова. Не знаю почему. Сейчас надо выяснять. Где-то, видимо, есть Кобыля-голова. Ветер тут. Да, надо было раньше мне выезжать, солнышко уже Фу, садится. Ладно, сейчас пройду в ту сторону, пока солнце еще подсвечивает скалу. Вот так вот, такая вот глыба. Даже где мне тут обойти, Низ, ни, ниже спускаться? Как-то слишком вниз. Здесь скользкий склон вообще очень скользкий. Сейчас пробую, все-таки, может быть, наверх. Сразу же залезть. Что-то туда проходить. Не знаю, сейчас, ну, вот здесь вот. поднимусь, наверное. Но это уже скарманский скал, по-моему, оттуда тропа идет. Так понимаю, это, где я в прошлый раз был. Фу, все. Сейчас посмотрю, что тут может. Есть, нет смысла на гребень залезать. Скользко, опасно. Так, вокруг, наверное, пройду. интересно где где здесь кобыля голова почему на сам картах это место называют на это скала названа кобыля голова такой закуток как будто специально вырезан чик чик чик так Лед. Так, ну, наверное, тут все уже. Там дальше не пройти. Наверх. Тут тоже не подняться. Здесь справа обходить никуда там не придешь так, да не нафиг опасно опасно так ну все тогда сейчас сейчас я спущусь и обойду все-таки с этой стороны сначала пока солнышко еще светит подсвечивает эту сторону так, все вот иду дальше вот каменный цветок Здесь вот можно наверх подняться, ну что-то не знаю, не хочу я, вот так вот вообще, еще солнышко подсвечивает, вообще шикардос, фоточку прямо из видоса можно тяпнуть, тут какая-то избушка что-ли была? Так, избушка, избушка. Или что это такое было? Какое-то сооружение. Ух ты, здесь прям целая площадка. Вот тут вот костерчик еще тлеет. Обалденно. Такой видосик нормальный. <смех> ну, ладно, я сейчас пройду вот по этой стороне Получается туда До куда дойду там На ту сторону И по той стороне еще Куточек. Так, как туда попасть? Оп. Опа, все, залез. Шикарно, камушек такой. Летом тут можно полазить, когда не скользко. Валуны он катились. Где-то тут они были. Это там. Так, ну все получается, перехожу на ту сторону потихоньку, там дальше уже ничего не видно эпичного. Вот эти. Напоминает. Фак. Палец, палец, средний палец. Безымянный мизинец. Так, ну да. Тут указательный. Безымянный, этот средний, безымянный мизинец. Обалдеть. А там что вот? прям какие-то выкрашиваются, так интересно да, фак, так что в этой стране есть фак Ну, все обхожу с этой стороны камушки тоже отдельно лежат скучают как представишь вот, если это вот, если не вот откуда-то отсюда катились ужас. ну тут ничего интересного тут даже тропинок нет нет, тропинка есть, но я имею в виду, что люди не проходят, тут снег не стоптан. Вся, вся прелесть с той стороны. Вот эта скала, каменный цветок, на которой с другой стороны такой. Сердечко. Вон там вижу сердечко, вот так вот. Сейчас подойду поближе. Вот, сердечко обхожу дальше продолжаю с этой стороны но ну, я честно в упор пока не вижу почему эта скала на ВСМ картах на зоне были голова может быть сверху надо пройти чтобы это понять увидеть может быть, ну наверх я пока не говорю желанием залезать. Ну, собственно, вот она и закончилась. Ну, здесь я наверх заходил. Так, пойду туда схожу, еще вон там какая-то скала есть. это я сейчас видимо на гребень захожу кстати вполне возможно что кобыле голова вот здесь отошел я совсем немножко вот, туда вниз так нормально достояние, ну в смысле высота хорошая наверное вообще в принципе зря я сюда иду, ну ладно уже иду зайду, сейчас посмотрю тут докуда, докуда смогу дойти, тропа вот есть сюда а так то надо Пуститься будет и снизу все это пройти вот эту скалу именно. Вот. Вот здесь, кстати, можно спуститься, если что. Такие, как бы, это проходы. Туда, он на камушек. Сейчас, сейчас, сейчас тут -по пройду, посмотрю. Так, вот сюда вот никто не ходит. Не натоптано. Здесь вот можно наверх залезти. Вниз, кстати, можно здесь аккуратно спуститься. Сейчас вот сюда на этот камушек выйду, посмотрю, что там. Да, наверх можно здесь залезть. Ух ты! Ух ты, ух ты! Так, ладно. Дальше тупик. С этой стороны, что? Такой прям бал, балкон, не балкон, как там назвать. О, дорожка сюда такая. По навесу. Сейчас аккуратно наверх пройду. В общем, нормально. Можно... Наверное зайти. Так, только вот здесь как змейкой под, поднимаешься. Чик. Так, раз, раз, раз. И опять здесь змейкой. Так, ну туда я уже не буду залезать. Хотя можно здесь тукротник, но это опасно. Ну что, спускаюсь вниз. Сейчас снизу все это дело еще посмотрю. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Здесь прикольное место. Так, и... Аккуратненько здесь надо спуститься. Не уехать сразу. Изи. Тут крючо набито. Альпинисты лазят. Где кобылья голова? Где увидеть кобылю голову, чтобы понять, почему это место названо так? Что-то я вообще нет, не, не могу сообразить. Там на Карманских, да, там видно прямо вот кобылья голова вот это, ноздри. Все, это вот дорожка папа пошла на карманские скалы но я там был куда мне не надо ну, так вот, прикольненько мне понравилось сегодня много прошел нашел все что хотел посмотрел в принципе в этой местности наверное все пока Если не обнаружится еще какие-то новые локации Так что все. Возвращаюсь к машине. Солнышко уже садится. Там на верхушках еще оно есть. Чтобы потом по потемкам опять там не вылезать, не выезжать. Так что места доступные. На карманские скалы. Там тоже можно на машине проехать, как выяснилось, без проблем. Единственное, что... Ну, не знаю, где там заезжать. Я там по-своему заезжал. Не совсем удобно. Что? Ждите следующего видоса. Всем пока. Сейчас уже выезжаю. Потихоньку заметил. опять Как обычно. Сквозь деревья. Скалу. Не смог проехать мимо. Остановился. Сейчас по-быренькому, гляну, что тут вообще происходит. Вот. Так, камушки, камушки. Вдруг тут еще какой-нибудь каменный цветок, никому неизвестный. Так, чё, как мне? Есть смысл обходить ее? Проход. Не, я могу, конечно, тут пролезть, но наверное я обойду да, блин. вот кстати обгоревшие а ну тут пожар был короче вон каменный цветок а там вон кирманские скалы, вон видно мало но для очистки совести прошел посмотрел Фу. все все теперь точно еду домой